Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас на телеканале Зорка. ТВ. Сегодня я расскажу про охранную сигнализацию Express GSM версии 2 Устройство выпускается уже очень давно Продажи в нашем магазине уже более трех лет Устройство надежное, производится в Новосибирске Новая экономичная упаковка, инструкция, батарейка CR123 Пульт дистанционного управления, кронштейн Все, коробка пустая Вторая коробочка, Prisma S, это свето сигнализация. Она подключается к сигнализатору Express GSM версии второй и к сигнализатору PhotoExpress. Prisma S поставляется отдельно. Так, для начала про сигнализатор Express GSM. Что это такое? Это охранное устройство, полноценное. Таким образом открывается. В данное устройство устанавливается sim карта любого оператора практически. Устанавливается элемент питания, батарейка CR123. Имеется в большинстве крупных магазинов. И далее мы этот датчик устанавливаем, например, перед входом в квартиру, в гараж, на дачу, частный дом, на склад. Ну много куда его можно установить для использования. С брелка ставим устройство на охрану и оно охраняет нашу территорию. В случае проникновения злоумышленника, сигнализатор экспресс-GSM позвонит вам на сотовый телефон. Также может отправлять тревожные сообщения. Чем интересно это устройство? Устройство стоит очень недорого, чуть меньше 5000 рублей. Устройство надежное, простое в использовании, российского производителя. По характеристикам вы обратили внимание, что я установил сюда элемент питания. К электросети это устройство не подключается. Время работы от одной батарейки до 6 месяцев. Я использовал это устройство у себя дома. Реально я менял батарейку раз в 2 месяца. Стоимость батарейки приблизительно была около 130 рублей. Очень доступно. Сим-карта потребляла в районе около 100 рублей в месяц. Я эксплуатировал с сим-картами МТС Билайн Мегафон со всеми нормально, абсолютно работает. К сигнализатору подключается светозвуковая сигнализация призма S. Она также работает от такой же батарейки. Срок службы у меня большой, я ни разу батарейку за год не менял. Сигнализатор верещит достаточно громко. 95 дБ указано. Дистанция работы беспроводной до 100 метров. Н между собой их не нужно подключать до 100 метров. Реально лучше сократить эту территорию для того, чтобы на предельных дистанциях не работать. Указано как раз 12 месяцев. Вот я год работал. Год у меня система проработала. На ней батарейку я ни разу не менял. Почему я говорю: проработала? я заменил на более современное устройство. Более продвинутое. Не буду рассказывать секреты, как, какое. Когда уже заменил тогда уже сниму отдельно видеоролик. В общем, что хочу сказать: устройство надежное, простое. Пользуйтесь, особенно в период новогодних праздников когда все разъезжаются по гостям, в отпуска, оставляют свои квартиры, дачи, гаражи без присмотра. Вот это простое надежное устройство устанавливается буквально за 10-15 минут, и оно надежно охраняет. Никакой абонентской платы у него нету, никому не нужно ничего платить. Один раз установили датчик, поставили на охрану, охраняет. Приехали, сняли с охраны. Так, можно дополнительно подключить до 6 брелков, Датчики дополнительные в данном случае устанавливать нельзя. Если хотите увеличить количество охранных датчиков, нужно дополнять. Докупать блок Это уже в другом видеоролике Сегодня я рассказываю про самое простое устройство Это там где один охранный датчик Сирена, батарейка и пюрок Допустим для частного дома а Кто-то может сказать что Почему вот в частном доме там 5-6 комнат А датчик всего один Устанавливайте его вместе прохода В коридоре допустим В любом случае если злоумышленник попал на территорию дома Он будет передвигаться по помещениям И попадет в зону действия датчика То есть вы обязательно об этом знаете, какие предпринимать меры в случае сработки датчика? Если это дача, на дачах обычно имеется охрана своя. У них можно взять номер телефона, позвонить, сказать, что у меня сработал датчик, сигнализация. Пожалуйста, сходите, посмотрите на участке, что там происходит. В любом случае, во-первых, охрана будет знать, что у вас сигнализация установлена. Они уже туда не полезут. Это раз. Второе, они опять же смогут оперативно посмотреть, вам не нужно лишний раз ездить. Самое главное, я хочу обратить внимание, что ложных срабатываний у этого устройства практически не бывает. Если устройство сработало то наверняка уже что-то произошло. Для работы в зимнее время в гараже или на даче в частном доме устройство абсолютно нормально работает при температуре минус 30. Единственное, на что нужно обратить внимание, сокращается срок службы работы от элемента питания. Просто перед зимой, в месяце декабре, замените элемент питания, и ваше устройство нормально проработает весь зимний период. Если это гараж ежедневно эксплуатируется, то есть ставите и снимаете на охрану, иногда бывают сложные срабатывания, Просто в зимнее время меняйте раз в месяц батарейку. Летом она будет работать очень длительное время, а зимой просто меняйте почаще, и устройство будет надежно работать, оно не будет вас подводить. С вами был Андрей. Подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайки. До скорой встречи, друзья!